Ключ для монтажа и демонтажа нижней гайки червячного механизма рулевой рейки MS 409. Применяется к автомобилям марки Chrysler, Ford, SIAT, Volkswagen. Полный список применения смотрите в конце ролика. Применение ключа показано на примере рулевой рейки Mitsubishi Outlander 2. Полный список применения ключа MS-409.